Начинаем, начинаем работу значит, по теме с двойники раскольников, да, которую мы с вами объявили вчера. И э, начнем мы с того, что прежде чем мы обратимся к нашей сегодняшней теме, мы э, с вами, э, давайте послушаем Корнел. Вот у нас по поводу нашей прошлой беседы да, нашел вот 10 заповедей. Давайте мы. Посмотрим. Да. Да. Первое это, я Господь Бог твой, не будет у тебя богов иных кроме меня, а, не стави себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего в суве, суе, В Суе. В Суе. Так. А, Помни день субботний, почитай отца, отца твоего и мать твою, не убий, не противодействуй, не укради, не лги, а, не пожелай чего-то. Ага. Скажи, пожалуйста, если мы будем переходить к теме двойников, кого мы можем назвать двойниками, и можно ли сказать, что люди, о которых идет речь, нарушают какие-то из вот этих десяти заповедей? И какие именно, если ты назовешь хотя бы героев сначала, Но да? Раскольников это сразу не убей, потому что он убил, что людей. Петр Петрович Лужин... Так, какую заповедь нарушил Петр Петрович Лужин? Мякишек, пожалуйста. Он пытался не обманывать, наверное. Неуги. Неуги. Неуги Лужин ждет в чем? Ну, в Козловский. Он обвиняет его раздражает Соню, хотя она этого не делает. Так, а как он там ее обвиняет? Там не а просто он обвиняет, он а что постум... а он делает? 100... По сумму по сумму 100 100 он не крадет, но он подсовывает. Как это можно назвать? Как, как назвать такое поведение, Алтай? Уже свидетельство. Уже Ну, подлец он, да? Раз он совершает подлог, значит, он подлец, очевидно, да? Негодяй, мерзавец, можем так, так назвать его, потому что он подставляет в буквальном смысле Соню. Кто скажет, а зачем это нужно было ужину? Ксения понимает ли... Зачем ему надо было вот Соне подложить эти деньги в результате? Кто понимает, Кира? Зачем это было сделано? Мария Корнева. Нет? Так, пожалуйста, Козловский знает. Лужин Никита хот... Лужин хотел поссорить э, Родиона Раскольникова с своими родственниками. Совершенно верный ответ. А э, если он поссорит, то тогда а Значит, а как... у... какой у него, э, как бы какой интерес поссорить? Почему надо было поссорить, Никита? чтобы Раскольников не так хорошо как бы, с сестрой, наверное, общался, чтобы Дуня смогла спокойно жить с Лужиной. То есть, получается, если он поссорит Дуню с Раскольниковым, то тогда э, Раскольников не сможет помешать чему? Соединению. Дуни и Лужина с их свадьбе, да? То есть Лужин заинтересован и всяческими путями старается достичь своей Цель. цели. Хорошо. Еще, пожалуйста, давайте мы посмотрим, какие негативные черты Петра Петровича мы можем назвать и, может быть, что-то, что его сближает с Раскольниковым. Вот есть ли какая-то такая черта, которая их как бы делает, ну, не братьями, но некими. Ну, и у того и другого героя, да, скажи подробнее, Алтай. Ну, оба имеют высокое мнение о себе. Угу. Довольно независимыми себя чувствуют. Так. И, ну, и... Они... Довольно обидчивы. Угу. Ну, близко к сердцу воспринимают. Принимают. Да, принимают. Так, оба довольно обидчивы, но самое главное это амбиции. Да. Да? А какие были амбиции у Петра Петровича? Кира может сказать, он чего хотел достичь? Мария, ты слово амбиции же понимаешь, да? Чего хотел достичь Петр Петрович? Валя может сказать? Так, мальчики, пожалуйста. Ну, кроме того, что он хотел жениться на Дуне. Алексей. Ну, скажи громче. Корнел. Нет, но он же, Он собирался, переехав куда? В Петербург, открыть контор. Адвокатскую контору. Это было материально... Выгодно. Выгодно. Он собирался заниматься преуспеянием, преуспеванием. Он собирался преуспеть в жизни. Mm -hmm. Да, безусловно. Ну-ка, по тексту, может быть, вы найдете что-то там сказано про это? Что он собирался преуспеть. Mm -hmm. Так, пожалуйста, Алексей. Петр Петрович справляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет быть в Петербурге в публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тягам. И на днях только что выиграл одну значительную тягу. В Петербурге ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в Сенате. Да, у него дело где? В Сенате. В сенате. То есть это он... Наверх, да, хочет пролезть, то есть Сенат это уже какие-то управленческие дела, да, то есть он не хочет быть какой-то там мелкой сошкой, да, у него не только адвокатская контора, но хочет он быть в этой конторе, иметь свою контору, но это и какие-то важные, может быть, государственные даже дела, в которые он хочет пролезть, понимаете? А, это одна сторона. Вторая сторона. Мне интересно, понимаете ли вы, а почему надо было добиться именно такой, э, как Дуня? Почему вот он хотел на ней именно жениться? В конце концов, можно было другой какую то найти, а вот он именно на Дуне. Так, пожалуйста, может быть, кто-то найдет цитату. Здесь именно цитата нужна. Это было бы очень ценно. Почему он Дуню избрал? Да, пожалуйста, пожалуйста, Мария. Хотела жениться на красивой, образованной, но бедной девушке для того, чтобы, чтобы она была ему благодарна всю жизнь. Ага. То есть, то есть, получается, как Маше надо было жениться? А почему важно было, чтобы Дуня была ему признательна? Вот она бедная, он ее из ничего взял, вывел в люди. Почему это важно? Никак не бросила ничего, чтобы она была только с ним. Важно, и Так, и чувства долга с ним. Так, Кармел. А, что женить бы на бедной девице, уже испытавшей жизнь на по-моему, выгоднее в супружеском отношении, чем не испытавшей довольство. Ибо полезнее для нравственности. А, с точки зрения Петра Петровича такая женить бы выгоднее. Так. Почему такая жена выгодна? Ну, потому что она уже испытала всякие царь этой жизни, она не будет настолько требовательной, не будет достаточно малого, она может ей все предоставить. Так, выгоднее, потому что ей не надо будет слишком многого, да. это первое. И второе, Он наверное... Будет ему в жизни. Так, наверное, она э, будет считать мужа за своего благодетеля, как говорит э, в данном случае автор. Гораздо лучше, если жена считает мужа за своего Благодетеля. Да, пожалуйста, Маша. Дуни же была это просто необходимо. Отказаться от нее для, нее, для него было немыслимо. Давно уже несколько лет э, со сластью не ждала о, о женизе. Но все прикапливал денег и ждал. Да, но главное, положил взять девушку честную, но без преданного, да? А, значит, вот это а, у него, понимаете, какой интерес. То есть Человек должен быть обязательно социально по статусу ниже для того, чтобы постоянно он чувствовал себя выше. Потому что такой человек, как Лужин, Адоня была ниже по э, умственным данным, по э, душевному своему дарованию. Козловский, как считает Никита, она была ниже Лужина или выше? Думаю, нет, нет, нет. Mm -hmm. повыше, нет. повыше. А в каком плане повыше, как ты думаешь? Душевно. В душевном плане, безусловно. Кармел согласен? Более она воспитана. была образованная. Раз. Еще. Воспитанная. воспитанная, воспитанная. Хорошо воспитанная. Два. Еще. Угу. Ну, умная, понятно, это без всякого сомнения. Три. Еще достоинство Дуни. Она э, пережила потрясение, вот эти ухаживания Светригаелова, и все это она э, пережила. То есть она уже познала немного такую жизнь, да, то есть какие-то драматические испытания в ее судьбе уже были, но самое главное, мне кажется, она очень натура такая цельная. Вот как Татьяна Ларина, мне кажется, здесь можно сопоставить в каком смысле, вот как Татьяна Ларина, в том смысле, что, может быть, кто-то добавит. Ксения, как ты думаешь? Вот почему я ее с Татьяной сравнила, с Татьяной Лариной? Алтай. Знаю, не знаешь? Ты не знаешь Татьяну Ларину в романе Евгения Онегина? Ты, ну, ты, ты понял? Не ты не забыл фамилию важно, просто. Да. Фамилию Ларина ты забыл. Итак, а что роднит Дуню с Татьяной Лариной? Пожалуйста, кто может ответить? Григорьев, Даня. не помню поведение Татьяны Ну как же. Так, Карнел, Алексей. Ну, ну, с Татьяной что роднит Дуню? Так, будем говорить прямо. <связывая> Кира? Нет? Маша? Но мне кажется, искренность. Душевность. Понимаете? Душевность, искренность, прямота, вот мне кажется вот это. Авдофия Романовна, она не будет прикидываться, она не будет изображать любовь, если любви нет. Разве нет? Так ведь? <связывая> да. Она честно ведет себя по отношению с теми, с кем она общается, кто за ней ухаживает. Она очень честна, да? Она не прикидывается ни перед кем. Я не знаю, дочитали ли вы роман до конца, у меня такое впечатление, что вы до конца роман еще не дочитали. И это, конечно, ужасно, потому что говорить в целом об образе Дуни можно только, если мы до конца уже дойдем с вами. Ну ладно. А теперь у меня следующий вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот у Раскольникова была своя теория, мы говорили о ней в прошлый раз. Скажите, пожалуйста, а была ли такая теория уложена? Пожалуйста, Григорий дали. Уложена была теория целого кафтана. Так. Цитата. Угу. то, что я рвал кафтан пополам, явился с ближним, и оба мы оставались на половине голы. По русской пословице «пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит, возлюбить прежде всего одного себя, ибо все, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. То есть, Прокомментируй. Лужин считал, что ну вот, смыслом как бы, существования является возлюбить себя и достижение своих целей, не думая о... Ну, посторонних как-то там. Окружающих лучше сказать да, Так, то есть, получается, кафтан пополам он разрывается не, собирает. не собирается. Не а, Ну, э -э -э, переносно в метафорическом плане, это как назвать? Ну, себя как-то подвергать. Как там. Да, он эгоист, конечно, безусловно, он думает только о своих интересах, конечно же. Значит, ну можно назвать такую теорию экономической, да? Mm -hmm. То есть это э, теория, как ты думаешь, эта теория э, так же преступна, как теория Раскольникова, или менее преступна, на вроде? Не менее преступна, конечно, но, наверное, какой-то там процент, наверное, есть. Но mm -hmm. кто-то погибнет, если в уже не придет кому-то на помощь, может быть, да? Mm -hmm. То есть э, такой человек, как Петр Петрович, не будет думать о последствиях своих поступков, да, наверное. Кармел, что-то хотел добавить, пожалуйста. Ну, <смех> э, ну, если все сказано, я хотела бы обратить внимание на то, как автор, э, выбирая некоторую лексику, как он нам показывает свое отношение к персонажу. Вот мне кажется, что здесь можно обратить внимание на такое слово. И дела свои обделуешь как следует. Скажите, пожалуйста, вот обделать дельце, обделать дела. Почему не сделать дела, да, не исполнить дело, а именно обделать? Не вот почему такой -то глагол? Только... Пожалуйста, Алтай. Не сделать какую-то только внешнюю часть дела, то есть ну, не совсем полностью. но... Да, да, то -то так, Ксения, как понимаешь слово "дело обделать"? Обделать. Почему такое слово? Глагол такой. Карнел. Ну что? Обозначает не делать качественно, правильно, а вот только так, чтобы я галочки сделал э, Вот понимаете, здесь не только для галочки, обделать дело это нечестным путем. Вот когда сделать дело, это, э, так сказать, просто выполнить какую-то работу, понимаете? А обделать дельце, обделать дела свои, это значит обойдя, вот это оба делать, обойдя все э, как бы законы обойдя все препятствия, сделать так, как ему выгодно. Понимаете, да? То есть вот таким образом в данном случае автор нам показывает, что перед нами герой не совсем э, автору нравящийся. Ну и последнее, мне кажется, с чего можно было начать, я не знаю, почему вы об этом не сказали, это портрет Лужина, в котором уже нам автор дает его как личность. Давайте зачитаем. Пожалуйста, Никита прочитает нам, и мы посмотрим, что же в портрете стоит отметить. Какие художественные детали мы здесь видим? Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брезгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидным, нескрываемым удивлением, и как будто спрашивая взглядами, куда что это я попал, недоверчивый даже с аффекта аффектацией, некоторого испуга. Чуть ли даже не оскорбление. Озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. А, что здесь в этом портрете, пожалуйста? Ну, он был довольно немолодой уже. Чопорный, осанистый. Так, чопорные слова тебе понятно? Mm. Это вот такой немножко надменный. Важный, понимаешь, чопорный. Останец ты, Никита, сядь, покажи. Останец. Да, так немножко. Да, выпирала грудь, наверное, у него. Да, и он такой так держался. Так, еще что здесь? Брустливая физиономия. А еще? Что бы ты отметил? Даня Григорьев. Дополнить. Да, дополнить просто... Надежда Петра Петровича преобладает цвета светлые юношеские. На нем был хороший летний пиджак, светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же а, жилетка. Хорошо. То, что тонкое белье. А, Что здесь показано? Он как-то одет, ну, несерьезно, возможно. Несерьезно, Алтай? Как он одет? Что здесь мы... Мне кажется, здесь Белик. другое показано. Так, девочки скорее могут заметить. а Элегант. Элегантно. И явно ему хочется, да, щегольнуть своим одеянием. А, и автор это в нем немножко высмеивает. Почему автор высмеивает в нем это? Кира знает? Маша? Почему автор это высмеивает? И как мы понимаем, что автор немножко насмехается? Так, кто понял? Уже пожилой человек, так сказать, в Он не молодой в возрасте мужчина, а ведет себя как юноша. Как юноша. Ну и еще, Карнелл, здесь есть некоторая лексика. Какая? Вот сейчас Григорьев нам зачитывал Дани. Давайте посмотрим, что он э, здесь зачитал. Вот еще раз обратить внимание на... Ну, он приводится, что он похож на нем. Нет, нет, нет, не это. А Там вот то, что читал Дани. Еще раз зачитай. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний Все. пиджак. Хорошенький летний пиджак. Девочка может сказать, ой, у меня сегодня такое хорошенькое платьице И то не всегда она скажет, да? У меня ой, такое платье потрясающее. Хорошенький пиджак. Вам не кажется, что это не слово Достоевского? Чье это слово? Хорошенький. Лужина, правильно, молодец, это естественно его слово. Итак, хорошенький пиджак, это говорит Лужин, то есть автор нам говорит, как бы он уже в автора внедрился, этот Петр Петрович, которому его пиджачишка, ну очень нравится. нравится, ну хорошенький пиджак, понимаете? Там есть еще что-то такое, где он умиляется своим, о, о своей одежде, есть там еще что-то? Батистовый самый легкий галстучек с Как это называется? Хорошенький галстучек. Да. Ну, ну как достигает Достоевский этого, вот того, что мы понимаем с вами, что Петр Петрович любуется? А? Уменьшительно-ласкательные суффиксы. да. Вот с помощью вот этой лексики, да, автор явно дает нам понять, Петр Петрович с собой любуется, он счастлив, как он Красиво одет, да? Ну, одет он почему красиво, Мякишев Алексей? А? Он же к свадьбе готовится. Он весь расфуфыренный, понимаете? И у него же мысль только о своем кафтане, да? Короче говоря, Петр Петрович очень хочет выглядеть прилично и произвести самое приятное впечатление на окружающих и самое главное, естественно, на Авдотью Романовну, да? Ну и, не знаю, мне очень нравится место про котлеты. Почему-то никто не зачитал и не обратил внимания на это. Бакинбарды, зачитай Корнел. У меня нет, я просто полный свежий, даже красивый, без того оказалось, моложе свои 45 лет. Темные букенбарды приятно сняли его с обеих сторон в виде двух котлет. Ну вот у Пушкина у нас висел здесь, помните, Пушкин, девочка рисовала, да. Значит. У Пушкина были бакенбарды. Вообще это считалось э, знаком такой породы. Да? А э, почему у Достолевского его персонаж имеет бакенбарды не пышные, а в виде котлет? Так, пожалуйста, кто ответит? Ксения, как думаешь, почему здесь возникает такое слово «котлеты»? Никита? Они совсем ухоженные, может. Не ухоженные бакенбарды? Да нет. Может, курят, Вы... Э -э Представляете себе? Кудрявые, наверное, да? А почему в виде котлет самое главное? Это образ какой? Как это сказать, Алексей? Ну, это возвышающий или снижающий образ? Снижающий. Снижающий. То есть мы явно не испытываем симпатии к этому персонажу, а должны немножко смеяться Должны смеяться над ним, понимаете, да? То есть автор этим словом достигает того, что читатель не может к такому персонажу относиться как? Ну, э, доверять ему, понимаете? Читатель не должен ему доверять, и поэтому возникают вот эти бакенбарды в виде кокетов.